Привет, друзья! Недавно компания InVision Studio выпустила свою программу для создания прототипа, дизайна и анимации. Все в одном. Программа мультиплатформенная работает как на Mac, так и на Windows. И в этом уроке мы попробуем в ней немножко поработать, создадим какую-нибудь простую анимацию и в целом посмотрим, насколько она работоспособна. Поехали! Когда вы откроете программу, вас встретит вот такой вот лаунч. Здесь у нас есть предустановки различных устройств. Можете выбрать из того, что есть. Либо нажать Blank Canvas и создать свой отборд в своем разрешении. Снизу у нас есть туториалы и какая-то обратная связь. Здесь можно открыть файл Sketch. InVision Studio позволяет это сделать. Но пока что у нас бета-версия и немножко подглючивает. Я попробовал и не очень понравилось. Думаю, это в ближайшем будущем исправит. Давайте создадим какой-нибудь простой макет. К примеру, для телефона, чтобы было проще все рассказать и показать. Выберем дефолтный iPhone 8. После открытия нас приветствует вот такое вот окно, рабочая область. Здесь у нас есть сразу отбор и у него есть также настройки. Выберем вот здесь, что здесь есть. Можно выбрать ориентацию вертикальную или горизонтальную, поменять устройство. Из предлагаемых здесь либо задать свои разрешения в данном окне ширина и высота мы оставим пока что как есть далее ниже можно задать какой будет у нас scroll горизонтальный либо вертикальный позже еще раз покажу как это работает прокручивание нашей страницы интерактивная можно залить нашу страницу цветом градиентом из которых можно выбрать линейный либо горизонтальный ой вернее радиальный Работает практически так же, как и в любых графических редакторах. Пока уберем фил. Далее. У нас есть модульная сетка. Можно выбрать вертикальную сетку. Здесь задается количество столбцов. 20 много. И их ширина. Также есть сетка горизонтальная. Что довольно бывает удобно. И она также настраивается как и вертикальная сетку мы пока что отключим, ну по крайней мере вертикальную горизонтальную оставим и есть сетка grid сетка удобна для создания мобильных приложений либо мобильных сайтов мы ее сейчас отключим и есть вкладка интерактив это как раз таки для создания интерактивных прототипов анимации этот параметр мы рассмотрим позже что есть дальше Здесь слева у нас находится страницы Page. Удобно при создании многостраничных сайтов. И отборды, про которые сейчас мы как раз таки поговорили. Чтобы дублировать страницу либо Artboard, по крайней мере, на маке, нажимаем Command-D. Думаю, на Windows Control-D. Либо посмотрите, горячие клавиши вот здесь, вот на вкладке View. Рядом показывается сочетание. Пока удалим вторую страницу, она нам не нужна. Нажимаем Delete Page окей okay. слева вверху у нас есть панель инструментов инструменты стандартные: rectangle прямоугольник с скрепленными углами ellipse перо текст Изображение и для создания и дектирования отбордов. то есть можно выбрать снова предустановки либо создать свой отбор вручную отбор это как в photoshop и монтажной области нам пока это не нужно поэтому данный отбор удалим Создадим какой-нибудь простой элемент, ну например прямоугольник. Выбираем rectangle, пока что сделаем это по сетке. Вот так вот. Справа у нас открывается свойство данного прямоугольника. Что здесь есть? У нас есть ширина, вернее, параметр позиции, он сниже ширина высота. Данные параметры позволяют делать макет резиновым чуть позже про это тоже расскажу можно закрепить позицию и при изменении разрешения у нас будет также растягиваться наша форма очень удобно при создании адаптивного дизайна также есть параметры наложения если работали с фотошопом думаю знакомы есть непрозрачность формы радиус скругления если вы хотите скруглить какой-то один угол то делается следующим образом Пишите через пробел, к примеру, 10, 20, 30, 40. Enter. И, как видите, он закрепляет слева направо и вот так вот по круговой, по часовой стрелке. Первый угол 10, второй 20, 30 и 40. Тоже бывает необходимый параметр. Сбросим до пятерки, радиус округления. Что еще тут есть? Можете выбрать цвет заливки. Пусть будет серый. Давайте возьмем какой-нибудь повеселее цвет. Зеленый. Да, заливку можете выбирать одним цветом, либо градиент. Линейный градиент и радиальный. Ну здесь ничего сложного абсолютно. Также можете сохранить какой-то предустановочный цвет. Вкладка строк означает обводку нашего, нашей фигуры. Можно создавать толщину обводки. И ее цвет. Ну, здесь все стандартно. Пока уберем эту. Также можно создавать дополнительные сразу по 2-3 штуки. Нажимая на этот плюсик. Удаляем. Delete. Пока что нам это не требуется. Снизу у нас идет вкладка Shadow, Тень. Можете выбирать цвет тени. И ее размер. Все стандартно. И абсолютно ничего сложного. Здесь задается непрозрачность. Давайте выберем какую-нибудь светлую тень окей okay. далее inner shadows это у нас внутренняя тень покажу как это работает вот создается тень внутри ну работает немножко пока с багами бывает 10 вот, как-то немножко коряво пока что увеличить или уменьшить наш artboard можно удерживая клавишу Ctrl и крутя колесиком мыши либо просто нажимая command плюс command минус. Пока отключим внутреннюю тень. И снизу интерактив, то есть каждому элементу можно привязывать анимацию. Что еще у нас есть? Пока что разберем основные инструменты, затем расскажу про анимацию. Так, мы хотели выбрать другой цвет у прямоугольника. Что это у нас серый? Пусть будет вот такой вот зеленый. Также в инструментах у нас есть перо. Работает почти так же, как Photoshop, но мне кажется даже удобнее. Раз, два. Для создания каких-то нестандартных форм. Можно создавать не только формы, но и линии. Как только закончили, нажимаем Enter. И также выбираем цвет заливки. Посмотрим на примере. Непрозрачность, то есть все те же параметры. Плюс можно щелкнуть дважды и выбрать тип узла. Дополнительно узлы можно легко настроить, просто щелкая на данные точки и растягивая, как вам нужно, данные направляющие. Жих-жих. Все довольно удобно. Удалим пока что данный слой. Он нам не нужен. Тип работает точно такой же по слоям, как в обычных редакторах, что еще тут есть у нас есть инструмент текст давайте напишем что-нибудь на нашей карточке карточка и покажу как работает инструмент текст здесь все стандартно можно зафиксировать позицию чуть позже тоже про это расскажу можно выбрать нужный нам шрифт, начертание размер шрифта карточка Сразу показываются направляющие, по которым можно выравнивать элементы. Ориентация по центру, по левому краю, либо по, по ширине. Автоматическая, либо фиксированная. Ну, это значит, как будет у нас выстраиваться по столбцам. Попробуем показать. Либо переключаться вниз автоматически. Пока мы уберем лишний текст что еще есть есть также режим наложения line это у нас интерн -лияж. немного подглюкивает приходится вводить вручную и видите есть тоже небольшие баги Далее letter это трекинг и after это абзац, также режимы наложения и непрозрачность. Разобрались с текстом, идем дальше, Вот в чем тоже минус, не всегда срабатывают горячие клавиши, вот к примеру я хочу написать текст, нажимаю T и она не выбирается у меня. Приходится постоянно выбирать здесь инструменты. Что еще у нас осталось? У нас наверху вот здесь, вот, когда выбираем форму, есть параметры взаимодействия объектов. Сейчас покажу, как это работает. Дублируем один rectangle вниз и, к примеру, нам нужно вычесть одну форму из другой. Мы выделяем эти слои и нажимаем вот здесь вот, видите, параметры вычитания. Вы можете проверить, как работают остальные, но принцип такой же, как и в фотошопе. Теперь покажу, как работает скролл и вот такие вот либры, называется это э, компоненты. То есть если вы работали с кетчей, то там это называются символы. Что это такое? Смотрите, у нас есть форма и, например, нам нужно создать несколько таких карточек товара. Чтобы в дальнейшем можно было легко и быстро поменять цвет во всех. То есть как в фотошопе смарт-объекты. Для этого мы выделяем два этих слоя и нажимаем на Create Component. Либо можно нажать вот на данный значок. Сейчас покажу. Мы создали компонент. Вернемся назад. Назад, назад, назад. Вот, Page. Наша карточка превратилась в компонент. Сейчас покажу, как это легко, как легко можно изменить ее цвет, к примеру. И нам нужно создать не один объект, а сразу несколько. Дублируем, дублируем. Вот, у нас три карточки. Разберем скролл. Нам нужно наш отборд удлинить. Выбираем здесь отборд и растягиваем его. Готово. Выбираем скролл. В данном случае вертикальный. И нажимаем на play. scroll сделали. Все отлично работает. Выходим. Теперь о компонентах. Смотрите, мы сделали карточки. И, к примеру, нам нужно изменить их цвет. Выбираем нужный компонент библиотеки. Здесь вот. И выбираем другой цвет. К примеру, фиолетовый. Все. Дальше даже не нужно сохранять. Мы просто возвращаемся назад. Сюда, к нашему артборду. И как мы видим, все карточки стали фиолетовые То есть нам не нужно для каждой отдельно задавать свой цвет. Удобно использовать в кнопках, либо вообще в одинаковых каких-то объектах, или похожих по структуре. И теперь самое аним... интересное. Разберемся, как работает анимация. Так, пока что уберем все эти объекты. Раз. И разберем компонент. Нажимаем на DTH компонент. Все, вот мы его разобрали. Теперь нам нужно дублировать наш отбор. Выбираем здесь и нажимаем Ctrl D. Либо Command D на маке. Как работает анимация? Принцип очень простой. Первый отбор показывает, как выглядит наш объект в текущем состоянии. А второй. На втором мы сдаем его вторичное состояние после анимации. Вот, к примеру, я хочу, чтобы при нажатии на карточку она у нас съезжала вниз. Как бы раскрывалась. Так, и меняла цвет. Слишком большая, наверное, вот так вот хватит там. Меняла цвет прямоугольника. Вот. Мы задали вторичное состояние. Что дальше? Выбираем первый артборд и нажимаем на молнию. Анимация. Теперь привязываем его к второму артборду. Выбираем триггер. Это при каком условии срабатывает наша анимация. Ну, к примеру, при нажатии, при долгом нажатии, при двойном нажатии, при скролле вверх, либо вниз, свайп, лево-вправо. Это на мобильных, а это на компьютерах. Очень удобно, что они это продумали. Выберем клик. А, есть также анимация по таймеру клик далее на какой artboard будет переходить после нажатия preset это тип анимации оставим как есть и motion как раз таки сама анимация длительность анимации и таймер через который она будет срабатывать есть также такая штука как edit timeline на что она отвечает Видит таймлайн вы можете для каждого объекта назначить время срабатывания. Либо изменить тип анимации. Ее скорость. Оставим как есть. Этот параметр мы еще затронем. Не сегодня, так в следующих уроках. Вернемся назад. Все, мы задали нашу анимацию. Нажимаем на play. Жмем. Вот, как видим, анимация сработала. Но срабатывает пока что в одну сторону. Что нам нужно сделать? Выбрать отбор 2. Снова нажать на молнию и прикрепить уже к первому артборду. Здесь выбираем триггер. Попробуем что-нибудь другое. Ну к, примеру, ну, к примеру, при длительном нажатии. Артборд 1. Выберем какой-нибудь другой тип анимации. Slide Up Motion. Время срабатывания. Save. Play. Вот, я удерживаю мышку и у меня срабатывает наша анимашка. Отлично. Супер. Закроем. Давайте разберем еще горизонтальный скролл. И думаю на сегодня мы видео закончим, а в следующем уже я создам что-нибудь более существенное, чтобы тренироваться не только на прямоугольниках. Так, как сделать нам вертикальный скролл? Пока что мы уберем артборд второй удалим Мы просто ctrl-d дублируем нашу карточку текст не то видите, уносим ее вправо Стрелочки мыши выбираем артборд и выбираем горизонтальный скролл play не работает почему? давайте смотреть ну, скорее всего, потому что у нас не сделан артборд по ширине. Да, теперь все работает. На самом деле, мне кажется, это не очень удобно реализовано. В программе Principle это довольно-таки куда лучше сделано. Что здесь, видите, мы не видим, какое настоящее разрешение экрана у нас будет по факту. В Principle здесь отделен рамками наш экран. А здесь уже полупрозрачно то, что выходит за его пределы. Вот такой тип мне не очень нравится. И плюс нету направляющих слева и справа, как в фотошопе, либо как в скетч, по-моему, тоже есть. Чтобы можно было вытягивать и примерно понимать, где заканчивается наш экран. Плюс есть дополнительные баги, к примеру, при переключении анимации сетка, видите, не подстраивается. Не переключение анимации, а при переключении различных ориентаций. В целом мне программа на первый взгляд понравилась. Доработать некоторые баги и мне кажется будет очень крутой альтернативой Adobe XD либо Sketch и скорее всего она их даже уделает. За счет того, что здесь есть одновременно и создание дизайна и создание анимации. Поживем, увидим. Я уверен, что это будет еще не последний ролик по данной программе. И возможно, роликов, с Adobe, с Adobe говорю, с Invision Studio будет больше, чем с Adobe Photoshop в дальнейшем. В следующих роликах я создам что-нибудь более интересное, я расскажу про маски, про работу с, изображ... с изображениями и придумаю какую-нибудь анимацию поинтереснее. А на сегодня все. С вами был Амир Исламов и блог фрилансера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и также на группу ВКонтакте. Всем спасибо и до следующего урока. Пока.